Конечно, вообще все крипово. Слон, это дверь. Ой, а там, наверное, помещение. А -а -а. Ничего себе! Что нашли? <связь> Мне кажется, я вся в паутине, <связь>, если честно. Есть в предместьях Паттайи интересная локация, из которой периодически фото фотографии прорываются в Инстаграм или в Фейсбуке, все такие, где это, где это. И никто никогда не признается, где это. А и сегодня мы о ней расскажем. У нас здесь фотосессия. удивляет а своими декорациями. Создается впечатление, что находишься в Камбодже или, или в Аютае. Хотя общий стиль какой-то не угадывается, как будто нагромождение разных культур. А я, если честно, даже не хочу разбираться, какой здесь стиль. Мне кажется, это самое мистическое место в Паттайе. Особенно сейчас, когда все закрыто. Когда нет людей здесь, тишина, птицы, что-то сверху падает, плоды или листья. Это место может поспорить немножко с храмом истины даже, да? Не так Очень. монументально, но вот эти вот декорации. То, что здесь вложено столько сил, так кропотливо все сделано, это, конечно, поражает. И создается впечатление, что это на самом деле было построено очень давно, потому что сейчас все заросло деревьями, я не знаю, как они так строили. То, что все это, мне кажется, декорация для съемки какого-то фильма. Но все это декорации в отеле. Самый обыкновенный резорт. Виллы со своими бассейнами. И не такой уж и старый, ему всего несколько лет. И он буквально сейчас закрылся только на карантин. Даже части устроится. Да, еще продолжает строительство виллы. А впечатление, что он реально разрушен несколько сотен 55. лет назад. Ну, стилизация такая. Красивые двери и, кажется, любят отдыхать большой компанией. Кто-то здесь гульнул конкретно. Но мы глубже заглядывать не будем, там такой дворик из нескольких строений, внутри которого находится бассейн красивый. И вообще, на самом деле, очень классное такое место, приехать толпой заселиться. Я думаю, это не гости, это, наверное, сами тут кто живет. Да почему не гости? живут да, ага, и, и убухались. Не, вот так Все. ящиками бухают отдыхающие тайцы. Они приезжают, берут ящик, а, пиваса и, кстати, там еще. Да, она меня спросила, хозяйка говорит, вам виллу нужно подготовить. Я говорю, да нет, спасибо. Мы да, снаружи. Да. То есть, если что, я думаю, они пускают, да? Так? Конечно, конечно. Ну тут явно явно, явно явно это. Да. Да, ты права. То есть, как бы, если разбираться, то вот тут вот да, не знаю, вот он в, ту, в те стороны руки, в эти стороны руки, ну да, больше вот по лицу такое кхмерское, а это что за а коз, вы... коз, козломордый человек? А это египетский. Ну то есть, э, чё? А так выглядит вилла без отделки. Дело в том, что тут центральная часть в этом комплексе, она вот как раз виллы готовы. А здесь, видимо, такая вторая очередь, которую они еще достраивают. Очень не спеша. Орут какие-то птицы, каэли, кукушки и прочие. Ну, вообще, тут на деревьях много гнезд. Смотри, гнезда, видишь? Да, я вижу гнезда и... Я слышу птицы разные, то есть я уже настолько привыкла к, к одинаковым птицам по утрам, что здесь Такое разнообразие. Вообще, тут просто мистика какая-то. Представляешь, как то страшно ночью. Тут орел шуршит, ползает, копошится. Что там? Муравьи. На тебя напали муравьи? Это муравьи, они куда страшнее. Все она другая. Странная ящерца. Я быстрая. В одну из недействующих вил была дверь открытая. Мы зашли сюда. Тут. Конечно, вообще. Все крипово. крипово оно клево, мне очень нравится. Несколько очень удачных фотографий здесь получилось такие. На самом деле, как бы подходит вот общей концепции, то что заброшенный как будто бы отель. Да, так и должно быть. Без людей все заброшено. Оставьте так. Здесь столько деталей. Я понимаю, что религиозные сооружения строились веками и зачастую фанатиками. То есть люди, которые хотели увековечить всю эту красоту. А здесь все строилось просто для отелей. И столько деталей, столько всего. Если сказать, что я под впечатлением, это не сказать ничего. Я считаю, что ничего круче. Я вообще не видела в Фотайе. что мы ходим по заброшке по какой-то, да? <свят> я тихо говорю, да? это шторы, это я думала, просто им тут кто-то смял <свят> художественно. Что? Я не знаю, это видимо тут был бассейн, мини-бассейн декоративный, это барная стойка. А, вот здесь? Mm -hmm. Ну да, для воды. Какие-то детали вообще, везде какие-то детали такие. И Это дверь. Ой, там, наверное, помещение. А, это шкаф. Это шкаф? Mm -hmm. Это ванная. О, чего себе. Что нашли? Вообще прикол. Mm -hmm. Слушай, ну надо это, надо как-нибудь поснимать действующую виллу. Хочется посмотреть, как это выглядит вообще. Мне кажется, я вся в паутине, если честно. Не только частные бассейны у каждой виллы индивидуальные, но еще и общее озеро. Добавляет тоже атмосферы. Даже в таком виде, в коричневом, мне кажется, тоже больше атмосферы добавляет. Ну, там рыбы плавают, и я видел что-то большое, такое массивное, не знаю, может даже черепаха есть какая-нибудь. Давай здесь фотографируемся, здесь красиво очень. Да. Работа, смотрю, идет. Аж целую мешалку пригнали. Больше бетона, больше статуи, больше декораций. Да-да-да. Ну, и, кстати, да, все эти декорации не деревянные, они это из чего? Ну, как бы из бетона, наверное, не знаю, все. Ну из бетона это. Там металлические каркасы сверху вот это лепят все. Лепнина. Вот. Бетонная. Все никому да. не ни по-твоему, не по-моему. Это что? Это что-то от от стеков походу. Когда отрубаешь голову, и сюда кровь стекает. О! Ну, жесть, Таня. А вот, я только сейчас обратил внимание. Таких вообще нигде не видел никогда. Ну и обилие дверей, да? Uh -huh. Ты же любишь двери. Это прям вообще моя слабость, да, все эти двери. Давай, фотаемся дальше. Uh -huh. А, эти двери какие-то... Какие-то павильоны, да, типа, может, какие нибудь лавочек, кофеин, я не знаю, да, тут велосипеды хранятся пока. В одном из закрытых павильонов обнаружилось, о, не очень закрытый, декорации, которые все-таки бережно хранятся, да, хранятся. Поснимали картины различные. Да, еще одна криповая, заброшенная. Видно? Слушай, похоже здесь все где котик? Коринани, Куринани, Мико <смех> Кудик решил дать деру <смех> на всякий случай. <смех> похоже, что что здесь все виллы заброшены, вот кроме той одной, в которой бухали. <смех> Вообще странный бизнес, да такой, как бы вроде построили класс, а почему не используют? В чем, в чем проблема бизнеса? Может им маркетолог нужен нормальный? Я удивляюсь. Очень инстаграмное место, должно быть очень, может ценник у них неадекватно высокий? Что у них ценник от 100 долларов за виллу за ночь, то есть это мне кажется вообще недорого. Ну, И, да. Конечно не на море, но все равно за такой вот необычный дизайн 100 долларов. Но если это все чистое, а не так, как это сейчас. Ну, да. Вот здесь хочу сфотографировать, встаньте сюда. Можешь на эту вот, штуку встать, да. Не хватает места, чтобы отойти подальше, чтобы получше сзади расколку сделать. Ладно. Раз, два, три. А вертикалочка еще. О, вертикалочка хорошая получится. В сторис, у нас все в сторис. Самый дорогой сторис у тебя будет. конечно очень странно им бы вот это все привести в порядок да они новые дальше строят мне интересно это все разрушилось за год то что они не работали или еще раньше или еще ну, меньше да непонятно то есть в чем проблема у бизнеса или это специально все так паутина ну, не убирается там не знаю. Чтобы что? Вот мне, честное слово, первый раз, когда я увидела фотографии пару лет назад, мне уже казалось, что все заброшено, разрушено, все грязное, все в листве, все заросшее. То есть это уже тогда. Ну, да. И сейчас я приехала как раз и вижу а, то, что я ожидала. На Google фото здесь а, машина Google нет человек прошел с, этим, с 360 камерой. А, и здесь прям все прям запарковано было, все в парковку, то есть в семнадцатом году, вот в семнадцатом году да. он работал и был Я полный. видела отзывы, да, yeah. есть отзывы, фотографии тех, кто отдыхал. Это просто фантастика. Я, yeah, yeah, <laughs> да, тоже не понимаю. Я нашел ресепшн, <laughs> вот это вот общественная зона в, в этом отеле, information, здесь зона ожидания, welcome drink, welcome drink, да, давай посмотрим, что там, ой, машкара такая летает, смотрите, ой, не знаю, на эту камеру видно или нет, вот, это, ну, типа, лобби, да, говоря, у него там и проходят работы у холобь де бар татьяна бар у нас здесь ой ну вообще просто какая бомба а Чего ж вы такие заброшенные такие красивые а? а ты представляешь если здесь было бы много туристов и все ходят везде фотографируются кричат дети бегают ну все равно оно было бы живое, а так непонятно. Есть... Я считаю, что это должно быть криковое заброшенное место. Я голосую за то, чтобы его не ремонтировали. вообще. его втру, вот я. Так. Прям хоть экскурсии вводи. Так куда мы пришли? В туалет. Экскурсия по туалету. Даже туалет красивый. Да. О, зеркало. <сー><сー> Посмотри. Ну, это не могло произойти даже за год, я считаю. Просто не могло. <смех> лампа провалилась. Такое впечатление, что ломали, да? Все-таки построили и сломали. Возможно, он, у него были какие-то проблемы, он действительно простоял. Ну, хотя вот, а что нет, уже пандемия, больше года. Думаешь, за год не может это разрушиться без ухода? Вот оно вот немножко протекло, смотри, соломенная крыша, да? Там же ничего нет. Да, просто соломенная крыша, а дальше этот гипсокартонный потолок. Вот крыша соломенная начала протекать, и текло, и все обвалилось. А ему стоит размокнуть только там. Вместе сок помокнуть, и этот гипсокартон весь упадет. Это бар. Тоже, кстати, вот ну в другом уже совсем стиле, да? То есть смешение стилей продолжается. О! Двухэтажка. Это что? Зона для завтраков? Какие варианты? Просто бар. Просто еще один бар. Ну, да, типа ресторана Похоже. Библиотека. А вот ну, Там я кухню вижу. Она закрыта. Ну ладно. Не буду. Смотри, у них даже на полу орнамент. Mm -hmm. Да, много людей встречается. А, ну и вот мы дошли до той части, которая была эта. С той стороны мы к ней подходили продолжают строительство там дальше. Это, кажется, самая большая часть. Все здесь, что только, наверное, знали из азиатской архитектуры и украшательств. И абсары, Ой, и наги. И наги, да, тут ну, и На самом деле это входная группа. То есть, вот въезжаешь и как раз упираешься вот в это. И очень много где мы заметили, использованы на входе виллы и так вот по стенам, вот эти красивые плоды. Жаль, что нет здесь сейчас цветов. Цветы еще красивее. Называется по-простому пушечное дерево или дерево пушечных ядер. С этим деревом есть очень одна интересная история, которая очень давно началась, еще со времен рождения Будды. Будда родился под деревом Сау. И... Тайцы решили, что вот это салаланга, это и есть то самое дерево. И теперь они считают, что это дерево религиозное. И очень часто его высаживают в храмах. Ну а так как здесь типа у них, видимо, закос под храм, то они, наверное, это дерево везде и высаживают. Но на самом деле это не оно. Это дерево вообще пришло из Латинской Америки. То есть просто распространилось намного позже Будды. И вообще не имеет к нему никакого отношения. Но до сих пор многие в Таиланде и тайцев вот так вот считают. Если честно, я сюда боюсь идти, потому что, во-первых, здесь очень много больших красных муравьев, А во-вторых, я боюсь, что эти досточки под нами провалятся. Я посмотрел, там под ними металлическая основа. Ага. Так что нормально. Это у них храм. Вместо домика для духов? Закрыто. Закрыто, к сожалению. Ну, не видно, на самом деле, вот там через те окна я видел тут. Внутри у них алтарь, много очень бут. Это такой молильное место, да? О, Туке где-то? А где он? Туке кричит. Так, ну ладно. О, раз, два, три. Я как всегда видео снял. Раз-два-три. Ой, как мы тут вообще на краю не улететь бы туда. Там хоть, надеюсь, это мягкое, если что, вода и грязь. Аж уезжать не хочется вообще. Приехали на часок, провели как обычно два. И это мы уже второй раз приезжаем. Первый раз мы приехали на разведку, когда Леша нашел наконец-то это место. А сегодня мы уже договорились с хозяйкой, что она нам разрешит здесь поснимать, везде засунуть свой нос, но за это мы заплатили по 200 батов с человеком. Вот так. Ну и 200 бат это не из головы придумано, на самом деле оказывается у них здесь. Вот. Турист тикет, entrance 200 бат, персон. И еще одна табличка. На тайском, на английском и на русском. Частной территории только для поставить сфотеля а по сторонним вход 200 бат с человека. И тут возникает вопрос. Водили ли сюда туристов? Я ни разу не видела ни от кого вообще никаких, ни фотоотчетов ничего, никакой информации. Мы так долго искали это место. Мне кажется, если бы водили, то 200 батов это абсолютно нормальная цена, как для фото места. Да? Ну да, как для посещения парка. Погулять, посмотреть, пофотографироваться. Очень-очень классно. Я бы еще сходила. Ну давай мы это еще, спустя, еще фотосессию сделаем. Поменяем одежку и возьмем другого фотографа, чтобы другим глазом, да, это можно было сделать. И сделали. Смотри, какая винтажная. Я вообще люблю такой старый. Она прям вообще настоящая. Она это ее термиты съели. Она когда-то была в использовании. Вот, кстати, дедушка прошел, и машины проезжали, потому что в принципе ворота открыты всегда. Мы так первый раз сюда и попали. Мы зашли, шли, шли, смотрели, смотрели, где здесь люди. Вообще тут живут или нет? Поэтому если так по-тихому, по-чуть-чуть, вот тут вот, вот, на входе можно и бесплатно, наверное, постоять, фотографировать, ну, как да. мы в первый раз сделали. А потом уже это изнутри вышел к нам человек да. и сказал закрыто-закрыто. Вот. Ну, Когда нельзя... мы уже глубоко зашли, да. он уже нас догнал и сказал сюда нельзя. Говорит, на входе постойте и все. Ну и наконец-то мы вскрываем карты. Название этого отеля Паянан. Pool. полное название паянан лакшери пул вилла так наверное, можно загуглить но точку мы конечно оставим в описании потому что мы искали два года и за вас сделали всю работу теперь вы спокойно можете сюда приехать мимо вы точно здесь бы никогда не проехали потому что здесь ничего нет вокруг сюда никто не заезжает никогда так что будет возможность приезжайте а знаете как я нашел часы отсмотра google карт Такая Прокрастинация, когда работать работу не хочется. <смех> Сидишь, залипаешь в Google картах. Вот, но с пользой. Нашел. Все, спасибо. Подписывайтесь, лайки, комментарии. Прям в глаза лезут, прям в глаза. Да, вот минус такой: что здесь кругом получится. все очень много комаров, может а, Еще раз. А, спасибо большое. Лайки, комментарии туда. Вы знаете, все прекрасно. Подписывайтесь, оставайтесь с нами, ждите новых выпусков. Пока!